Тема переезда Аллы Пугачевой в Израиль продолжает оставаться главной на всех информационных площадках. В феврале Примадона, ничего не объяснив публике, вывезла свою семью за границу. Писали, что народная артистка уехала в обычный отпуск и собирается скоро вернуться. Однако было очевидно, что страдающая аэрофобией Алла Борисовна не решилась бы сесть в самолет ради коротких каникул у моря. Прохор Шаляпин предполагает, что на самом деле Пугачева сбежала ради того, чтобы сохранить доступ к деньгам на зарубежных счетах. Певец говорит об этом без осуждения и признается, что на месте Примадоны поступил бы так же. «Может, если бы у меня были за границей деньги, миллионы, мне бы тоже было бы что терять, я бы переживал. Но я не осуждаю, это личный выбор Пугачевой», — сказал Шаляпин. В своем комментарии певец подчеркнул, что Алла Борисовна может еще вернуться обратно. В отличие от той же Чулпан Хаматовой, которая после эмиграции облила помоями Россию, Примадона воздерживается от любых комментариев. Алла Борисовна ничего не говорила про страну, напомнил Шаляпин. Напомним, что Пугачева недавно дала первый комментарий о своих планах на возвращение домой. Она заявила, что вернется ближе к осени, перед началом нового учебного года ее детей. Но в звездной тусовке многие уверены, что Примадона не объявится в Подмосковье в ближайшие годы.